Друзья, всем привет! Заходит солнышко. Буквально час назад была жара. Было около 30 градусов. Моментально, как только заходит солнце, в Кургаде становится сразу прохладно. Вот только что я была в кофточке, сейчас уже накинула маленький пиджачок. Но здесь прекрасные восходы и заходы солнца. И мне очень хочется пожелать вам солнца и тепла. Вот из сердца к вам, потому что благодаря вам я расту, благодаря вам я учусь, учусь как правильно, учусь как нельзя. Я смотрю, как работают и живут люди, с какими проблемами ко мне обращаются. Часто я вовлекаюсь очень сильно и ну, иногда устаю очень сильно, потому что... Несколько дней подряд, вот, например, работала с людьми, у которых очень тяжелые проблемы, связанные э, с родителями. Это ядовитые, ядовитые отношения. А отношения, связанные с мужьями и женами, утраты, потери. Э, это всегда мешает людям продвигаться в этом мире, жить яркой, насыщенной жизнью. Я, наверное, плохой психолог, потому что... Правильный психолог, он не вовлекается. Он немножко, чуть-чуть вовлекается, выходит назад и наблюдает со стороны. Я же подстраиваюсь, вовлекаюсь. И вместе с вами, наверное, слишком много переживаю, Поэтому иногда очень сильно устаю. И неважно важно, платные это или бесплатные консультации. Я действительно сердцем и душой переживаю за каждого из вас, потому что... Я считаю, что если я смогла выбраться из болезней, из горя, из одиночества, из утрат, из потерь, из больших кредитов, если я, который уже вот скоро-скоро-скоро будет юбилей, 6, 60 лет мне даже не верится, и я сейчас ощущаю себя легко, свободно, радостно, я ощущаю себя нужной важной, потому что вижу обратную связь от вас, какие результаты вы получаете. Спасибо большое за смайлик за поддержку. Если я думаю, я смогла, то вы тоже сможете, ведь я тоже из такого же теста. Вот если я здесь сижу вот зиму-зимую, вторую зиму я зимую в Египте, мне очень нравится тепло, мне нравится теплое море, здесь днем жара, загораешь, а вечером вот сейчас солнышко заходит и, и так вот свежо. Когда-то лет 10 назад, я даже думать боялась, что это реально. Когда-то 10 лет назад, я только попытки у меня были думать об этом. Но я знала, что нужно писать желания. Я знала, что нужно четко фиксировать в своем мозгу то, чего я хочу. И я это делаю. И сейчас, когда я смотрю свои тетрадки, где записано вот то, чему я вас хочу, да? где записаны мои пожелания, вижу, слышу, чувствую. И, знаете, мне хочется плакать от радости, что я молодец, что это сбылось. Поэтому, когда я вам говорю, возьмите книгу, книгу-инструкцию, это рабочая мини-книга, тренинг, напишите правильно свои желания, напишите в группе правильно или неправильно вы написали. Я вам подправлю, потому что этот тренинг стоит десятки тысяч долларов, потому что это база. А люди покупают эти книги, слушают занятия и дальше пошли. Так вот, хочу сказать еще раз, вот то, что я писала себе, оно здесь реализуется даже больше, чем я писала. А почему больше? Скажу. Потому что я иду. Я не останавливаюсь. Как бы мне ни было тяжело. Я плачу, если не получается, я молюсь, и я снова делаю. А как я могу еще? А что я могу еще? Я благодарна каждому дню. Вам очень благодарна, потому что уча вас, я учусь сама. Если какие-то вещи я знаю, по них забываю, то какой-то новый клиент со своей проблемой, который пришел, он мне показывает, напоминает, что это же тоже у меня есть. Поэтому работа психолога, коуча, психотерапевта, она, мне кажется, благородна. Потому что одно дело ты страдаешь, да, ты получаешь очень много боли, откатов, ты укладываешься, ты стараешься от этого ты на ушах стоишь, люди делайте, люди делайте, ведь это даст вот такой результат. Нет, мимо проходит. И все равно продолжаю сеять. Спасибо большое за смайлики и за ваши поддержки. И когда люди, которые сделали, которые пришли на консультацию, получили платную консультацию за по акционной цене. По дорогой цене, неважно, но они пришли и сделали, и пишут, что они построили дом, уехали в другую страну, вышли замуж, купили машину, наладили отношения с детьми, с родителями. Спасибо вам большое. И я от этого. Да. Я от этого радуюсь. Я прыгаю, радуюсь больше, чем, наверное, сами клиенты. Потому что я знаю, что этот день прожит не зря. Когда Оксана написала отзыв в группе э, про конс, консультацию бесплатную, когда я ей там помогла, поддержала, она тоже психолог, я тоже хожу, когда не могу разобраться, я тоже хожу к своим специалистам, своим психологам, это нормально. Когда она прочитала, я прочитала этот отзыв еще с картинкой, знаете, у меня вот, вот так вот комочек такой и, и слезы такие радости накатились, потому что те, которые благодарят, они получают возврат, возврат в несколько раз. Те, которые не благодарят, ну, это люди, скажем так, люди дна, да, люди дна. Они вечно жалуются, они берут и не отдают. А тот, который умеет благодарить, оно ему приходит с торицей, возвращается деньгами, благодарностью. И Я вас благодарю, потому что я знаю, как это работает. Почему у вас получится? Потому что сегодня 29 декабря, а вы слушаете этот эфир. Это говорит о том, что люди вы продвинутые, открытые, светлые, и новые вам не чуждо. Вы не живете в сарае и не жалуетесь на мир, а вы пробуете, ищете какие-то новшества, вы ищете способы, и вы двигаетесь вперед. Вы светлой душой, вы радуетесь вы благодарите меня, я вам очень благодарна, потому что я получаю обратную связь, и это дает мне силы. Спасибо вам, Миледи, Тамара, Оля, все, кто сейчас подсоединяется и слушает мой эфир, я вас всех благодарю и поклон вам от души. Солнышко заходит, здесь тепло, здесь хорошо. Сейчас я буду кушать свой любимый суп из морепродуктов. И пока еще не похолодало, Успею еще вернуться к себе в апартаменты, где я снимаю здесь, в Кургаде. Я мечтала зиму перезимовывать в каких-то теплых краях. Я еще здесь об этом мечтала. Но я думала, что это нереально. Ну вот, ну нереально. А так как я много путешествую по миру, то я выбирала, знала, какие страны мне подходят. Спасибо большое вам за ваши, вашу поддержку. Елена Долголева, спасибо большое. Все, кто сейчас меня слушает и поддерживает меня, огромное вам спасибо. И я выбирала страну. В Таиланде слишком высокий, высокая влажность. На Бали я еще не добралась. Но говорят, там тоже хорошо. А вот Египет проверила, какие Шарм или Хургада. В Хургаде спокойнее. Здесь мягкий песочек. Здесь более спокойная жизнь. И, ну, мне больше всего... Хотя я очень много и в Шарме была. Много-много раз. Там у меня уже в отелях... В одном отеле Рояль, Рояль Гранд Шарм, как сейчас помню. Я не запоминаю все отели, этот запомнил. У меня там уже золотой браслет. Меня там уже встречают в аэропорту отдельным экскортом, отдельной машиной. Потому что те люди, которые часто приезжают в один и тот же отель, это отдельные уже клиенты у них, да, вип-клиенты. Но я сейчас не в, не в Шарме, а в Хургаде. Потому что здесь... Здесь мне больше нравится. Вот я прожила месяц на одной квартире, я сняла. А в следующем январе буду снимать другую квартиру. Я меняю места. Сейчас вот выбираю себе другую. Потому что здесь разные места, разные районы, и по-своему красиво. Потому что надо менять. Потому что если вы ничего не меняете сами в своей жизни, а жизнь так построена, чтобы мы меняли ее, регулярно что-то меняли, если вы не меняете сами то вас жизнь заставит, иногда кувырком так долбанет об стенку. Поэтому во многих программах своих я говорю так, друзья мои дорогие, каждый день у вас должно быть каких-то 2-3 новых действия, которые вы раньше не делали. Ну, например, вы привыкли пить, пить чашки, белой чашки с голубой каемочкой. Нравится пить с одной чашки, да, любимой чашки. Перестройте себе на другую чашку. Вы привыкли ходить на автобусную остановку по такой улице. Поменяйте эту улицу. Вы привыкли заправляться на одной заправке, но вы уже ее знаете. Переезжайте на другую и так далее. То есть у вас сегодня было в окружении вашем три человека новых знакомств. Познакомьтесь с новым человеком. Что-то дает. Наше подсознательное так устроено, что нам нужны перемены. Если перемен нет, это болото, это застой. Спасибо большое, Ириночка присоединилась. Я тебя очень люблю, помню тебя. И тебя очень люблю, и вспоминаю часто. Когда мы ничего не меняем, люди почему стремятся к стабильности? Это болото. Стабильность — это болото. Понимаете? А болото, оно воняет. Бог нас так создал, чтобы мы что-то меняли в своей жизни. Мы с собой ничего не унесем. Бог нас так, нас так создал, чтобы мы получали радость и удовольствие от перемен. Поэтому делайте, делаем эти перемены сами. Вот я вас, я вас учу и сама тоже делаю. Почему говорю, что следующую квартиру я буду снимать в другом районе, в другую совершенно? Потому что я уже узнала, где тут, какие тут классные места, красивые. Потому что, вы знаете, Египет, он немножко отстал из своей грязи, по своей там. Ну, неразвитостью. Но есть такие места, что Европа отдыхает. Очень красиво, очень все добротно, дорого, чисто, вылезано. Конечно же, хочется бывать в тех местах, где себя уважаешь. И вот следующую свою квартиру я буду снимать в другом месте. Поэтому, потому что... Мне говорят, а да что ты маешься? Что ты переезжаешь в другую квартиру? Потому что я хочу что-то новое почувствовать за эти 4 месяца, пока я здесь собираюсь зимовать. Итак, еще раз благодарю вас. Несут мой э, суп из морепродуктов, и я сейчас э, буду наслаждаться супом из морепродуктов. Делюсь с вами тем, что за да, знаю. Спасибо. И я знаю, что у каждого из вас тоже есть свои мечты. У меня они были, и они сейчас есть, и я дальше иду иду вперед. Чем больше вы думаете головой о чем то новом, чем больше вы двигаетесь, проходите какие-то новые, новые люди, новое, новое пространство, освоение, приезд в другие города, тем больше, вы, чем больше у вас происходит нового в жизни, вы развиваетесь. Да, Тамара, инсайт по поводу того, что каждый день нужно что-то делать по-другому. Да, да, Тамарочка. Так устроена наша психика. Даже когда у людей... Э, есть такие заболевания, как депрессия, то есть вовремя человек не выскочил из какого-то провала эмоционального. Да? Один из самых лучших способов ⁇ это назначать ему в течение месяца делать какие-то новые вещи. Потому что только через действия что-то мы в своей жизни. Потому что если у нас что-то сегодня есть, это результат наших действий. Если мы чего-то еще не получили, значит мы чего-то еще не сделали и мы за это не заплатили. Да, бывает, цена высока. Я это знаю. Но жизнь на этом не стоит. Мы все равно идем дальше. Я вам благодарю. Я еще буду часто вам отсюда снимать, потому что я нашла сегодня это красивое место. Оно мне очень нравится. С наступающим вас! Не забудьте сделать анализ выводы, подвести итог и поблагодарить себя и тех людей, которые были в вашей жизни, остановиться фокусом внимания на каждой мелкой детали. Так вы переосмыслите свою жизнь, лишнее её выбросите, оставите только самое лучшее. А тот, кто идет со мной дальше, кто из вас психологи, консультанты, врачи, преподаватели, и вообще тот, кто хочет делиться своими знаниями, своими умениями, своими какими-то, может быть, поделками в интернете, и хотите зарабатывать достойные деньги? Сегодня это реально. Потому что клиентов вокруг вас, в физическом мире, вокруг меня, намного меньше, чем их в интернете. Миллиарды людей находятся в русскоязычном обществе, и поэтому я работаю со всем миром. Вот есть у меня интернет, я присела и работаю. Видите? И также консультирую, также веду психотерапию. И вы также можете, и неважно, чем вы занимаетесь, преподаете вы в школе, у вас есть какая-то любимая работа, у вас есть, не знаю, вы вышиваете, пишете картины. Грамотно настрою свою работу, иметь своих целевых клиентов на щелчок. Когда-то для меня это было сложно, поэтому для многих из вас тоже это, наверное, новое. Ну а я с вами сейчас буду заканчивать. Каждый год мы меняем место жительства, любом, любим море и горы. Вот, супер, Тамара. Поэтому Еще и поэтому я зашла в бизнес на путешествия, сетевой бизнес, где ты путешествуешь и за это еще и зарабатываешь. Потому что вы знаете, что нужно иметь несколько источников доходов. Каждый уважающийся человек не должен стоять только в одном и том же месте, смотреть, как носом клевать в одну и ту же работу иметь несколько источников, потому что пенсии у кого-то есть, у кого-то нет, и потом пенсии не такие же, они небольшие. Поэтому умные люди, грамотные люди, которые не боятся, они ищут варианты, а как еще, а как еще. Поэтому кому интересно бизнес на путешествиях, путешествия, чтобы за это еще и зарабатывать, расскажу. Приходите. Я тоже помогу построить воронку чат-бот, чтобы люди к вам приходили на автомате. Не надо ни за кем бегать. Любой бизнес, MLM бизнес, не надо ни за кем ходить. Сейчас время уже 21 столетия. столетие. Вы просто можете настроить грамотно чат-бот и к вам будут приходить. Неважно, косметика, путешествия, страховые полисы. Неважно, какой бизнес. Все можно настроить. И будете успевать перерабатывать этих ваших целевых клиентов. Поделюсь с радостью. Поэтому, кому интересно, пишите в личку. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь и до следующих наших эфиров люблю вас благодарю вас поклонно.